Заканчиваем знакомство с Мит Джонни, беглое знакомство, то есть эти три урока лишь про то, как начать. Разобраться с тем, как общаться с сетью и получать необходимый результат, это задача не нескольких уроков, а целой жизни. А точнее всего человечества в ближайшие 200-300 лет. Потому что то, что сейчас происходит, это чудо. Почему так считаю, объясню в конце. Итак, вот такой результат мы получили по запросу мужчина в старом городе на фоне моря и как и обещал покажу ряд ресурсов, которые помогут вам составить запрос. Например, вот. Ссылки оставлю в описании. Вот это все это теги, которые, как выяснили опытным путем, сетка понимает и пытается внести в изображение. Например, вот стилизация рисунка и вот это все это теги стилизации. Вставляя их через запятую, вы можете получить примерно такой результат. Или вот другой ресурс по стилизации под фотографию. Я думаю, что это стилизация пленки. Можете себе представить, сколько сотен тегов собраны по меньшей мере на этих двух ресурсах. Поэтому я бы советовал вам первое время использовать комбайны. Например вот. Это Promptomania.com. Тут я уже чего-то насоздавал, создавал, сейчас поудаляем. Вот так у вас будет. Вот сюда вы вставляете запрос. Он его сразу преобразует в команду для Mijoni и дальше. Тут у вас все будет закрыто. И дальше вы выбираете теги. Вот, например, Film Type. Причем можно смотреть на примере лица, сферы или пейзажа. Выбираем кодек GOLD200 и он также добавляется в запрос. Ну и далее объектив. Или размытие и Distortion. Камера Settings. Он вот как раз диафрагма 2.8. Ну в общем понятно, каждая кнопка здесь это тег или категория тегов. Art Medium, пастель. добавим пастель Art. Все теги есть у вас в запросе и вот так вот наглядно здесь в виде превью. Ну, можно что-то удалить. Удалится также из запроса. Ну и далее категории, категории, ну в общем кошмар. А это размер изображения, поставим 16 на 9. Видите, сразу добавляет в запрос. Итак, запрос у нас есть. Давайте добавим еще и фотографию в качестве референса. Вам нужна ссылка на фото и самое простое добавить ее просто в Discord. Вот такой вот я на фоне моря в старом городе. Открываем фото, копируем URL и вставляем вот сюда. Он его вставляет сразу в запрос. Но ну, понятно, что вы и сами можете это сделать. Просто после промпт вставляете URL. Копируем и идем в Мид Джонни. Вставляем. Вроде все нормально. Добавить только надо всякие ультрареалистики как в первом запросе. Пошла песня. Ну вот. Кстати, чтобы не прыгать по чату, посмотреть на ваши сообщения можно вот здесь. По умолчанию тут не непрочитанные, а включив упоминание вы переходите к своим сообщениям. И вот такой результат мы и получили. Смешно. Не очень похоже на фото, но фото и не является основой генерации. То есть он не работает с фото, как бы добавляя в него элементы, а использует его как референс. Да даже не референс, а суть по результату как какой-то фантом. Что-то, что, что как-то на него повлияет. Но можно попробовать немного поднастроить сети, для этого существуют веса. В основе работы нейросети вообще лежат веса, кстати. Берем тот же запрос и добавляем параметр iW, вес изображения. По умолчанию, насколько я понял, 0,25, поэтому поставим 5. И уже ясно, что он очень по-своему воспринял это фото. Я говорил, что он его не копирует, добавляя элементы. Но все-таки можно уже угадать, что на фото он смотрел. Тут я примерно в том же месте, а тут я даже немного похож на себя молодого. Но результат, конечно, далек от совершенства. Кроме веса исходной фотографии можно расставлять веса тегов. Ну то есть слов в запросе. Делается это через двойное двоеточие. По логике веса не должны превышать единицу, но почему-то во всех примерах, что я видел, ставят 2, 3 и так далее. Короче с этим надо экспериментировать, а я пока не погонял Мид Джонни в режиме 24 на 7. Тут вообще ничего не получилось. Давайте возьмем какой-то простой пример. Израсходую свои последние бесплатные попытки. Стол и яблоко. В первом случае яблоку дадим вес 3, столу 0,5. Во втором строго наоборот. Ну и вот результат. Тут яблока много, стола мало. Точнее, его вообще нет. Судя по всему, он попытался как-то их совместить, потому что я не сказал, что яблоко на столе. Почему, правда, получилась хрюшка, я не понимаю. А вот запрос, где у стола вес больше. Здесь он наоборот яблоко выкинул. Ну, только вот тут оно присутствует, да и то какое-то странное. Да. Ну, что сказать. Почему я считаю, что это чудо? Объясню в привычной мне терминологии. Бог создал человека, наделив его творческой энергией. Умение и стремление творить поднимает человека над животным миром. Человек приблизился к созданию субчеловека, но функции его были исключительно утилитарны. Анализ изображений, искусственное зрение и так далее. И вот нейросеть начала творить. Я думаю появление искусственного интеллекта будет связано в том числе, а может быть в первую очередь, с тем, что нейросеть захочет творить сама по себе, не по заказу. Но вот тогда-то все и начнется. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова Ломов и Теплица социальных технологий.